Привет всем, меня зовут Никита. Я хотел бы сказать, что у меня есть друзья, много друзей, которые бисексуалы, но я думаю, что это вообще нормально быть бисексуалом. У каждого человека есть свой вкус, свое мнение, и не надо из-за этого их гнобить. Давай я Влада, у меня тоже есть друзья бисексуалы и геи. Я отношусь к этому нормально. и мне не нравится, когда обычные люди как-то пытаются унизить их, потому что это люди почти такие же, как и они, просто у них свои интересы. Меня зовут Дима. Я хотел сказать, что мы живем в большом мире, где происходит много чего хорошего, и что мы должны уважать тех людей, потому что все мы одинаковые, все у нас права одинаковые. И что не имеет значения, кого мы любим или что мы любим. Мы должны уважать каждое наше мнение и всю нашу заботу выделять. Все изменится к лучшему.